Привет, меня зовут Дмитрий и помните, мы тут с вами недавно говорили о том, что в борту нашего английского куча пробоин, о которых хорошо бы знать, и заделывать их по одной желательно, и тогда весь наш корабль английского языка будет держаться на плаву гораздо уверенней. И если вы не видели видео, в котором мы про это рассуждали, вот здесь появится подсказочка. Вообще, мы с Анной решили сделать серию видео, в которых мы будем говорить о распространенных ошибках и сложностях, которые испытывают русские студенты, мы с вами, в английском языке in general difficulty with. So hopefully that will be helpful. Ну и, естественно, мы будем говорить о том, что со всем этим делать. И если вы на канале недавно, Анна, мой преподаватель, она носитель языка, преподает на сервисе АйТоки, который является спонсором этого видео. На АйТоки можно изучать иностранные языки с преподавателями, как я, или с репетиторами, носителями этих самых языков, и получать все ответы на свои вопросы о грамматике и изучении языков, так сказать, из первых рук. По ссылочке в описании к этому видео традиционно 10 долларов, дополнительные на первое пополнение счета. Ну а теперь вернемся, таки, к типичным пробоинам в борту нашего английского и что с ними делать, как их заделывать. Сегодня мы поговорим про три такие пробоины. Пробоина номер один – это слова, у которых нет прямого перевода на русский. Uh, the first one that one of my And the example she used it was interesting because she used um, a phrasal verb commit to. Напиш, вот у вас есть проблема со словами у которых нет точного перевода на русский или там как-то непонятно как это перевести напишите. So I, and I, I don't like the idea that there are words that don't translate because that's creating a wall that's not really there. It's just you know it's maybe it's going to take more than one word. To translate that idea, right? вот под этим моя подпись. Ну даже если нет перевода одним словом, ну какая разница? Ну двумя, тремя главное, чтобы понятно было. My in those is to use an И вот что касается English learners dictionaries. Это офигенная штука, и я вам как-то про них уже рассказывал. Это такие словари, в которых значение слова не дается переводом на русский, а объясняется, что это слово или словосочетание значит прям вот сразу на английском. Отличие от, скажем, обычных англо-английских словарей в том, что в English Learners словарях оно все-таки написано более простым языком. And then to look at all the meanings, Meanings. Но хорошие новости. Все значения восемь или двадцать знать не надо. No, <laughs> but when you're when you're looking for these words that don't have a direct translation, it's good not to try to memorize all the meanings or like internalize all the meanings, but get a feel for the bigger picture, because it, it will start to create like mosaic. Ну вот давайте для примера возьмем слово commitment. A promise to do or give something. Очень просто. И примеры. A promise to be loyal to someone or something. Тоже очень просто. Um, the attitude of someone who works very hard to do or support something. Мне очень нравится, что здесь очень простое, правда, объяснение. Нету очень сложных слов. И есть примеры, их достаточно, это очень хорошо Посмотрим во втором словаре, в Оксфорде A promise to do something or to behave in a particular way A promise to support somebody something The fact of committing yourself <laughs> no, the fact of committing yourself, конечно, ну no, такое, да? Commitment to somebody something The willingness to work hard and give your energy and time to a job Job, job <laughs> Or activity A thing that you have promised or agreed to do or that you have to do. Commitment. Agreeing to use money, time or people in order to achieve something. Вот мне кажется, что этого, в принципе, в одном и в другом словаре и с примерами вполне достаточно, чтобы составить представление, причем довольно широкое, о том, что американцы говорят или англичане, или whoever, когда говорят commitment и to be committed to something. And then I always say to Google image, so whatever you're struggling with put it in google images and again maybe you won't find the exact you know especially if it's something conceptual you may not see like an exact representation but all those images together can again help to put this picture Together. И, кстати, да, еще важно, к словам и выражениям, у которых нет прямого перевода часто на русский, относится наш с вами любимый сленг в том числе. So, like, The process of behaving as an adult in the adult world. And it's always negative. Uh, you know, adulting sucks, or I hate adulting, you know, that kind of idea. So with I mean, obviously with slang and colloquialisms, that'll that'll come up. And then for that, there По поводу словарей сленга. Мы даже про такой разговаривали где-то два года назад. Словарь Urban Dictionary, я уверен, многие из вас знают. Кто не знает, обязательно узнайте. А на видео с обзорчиком можно попасть вот по этой подсказочке. Ну и вообще, пользуйтесь хорошими словарями англо-английскими. Они серьезно, они выводят изучение языка на какой-то следующий уровень. Позволяют отучиться от вот этого дурацкого внутреннего перевода. И еще они развивают навык объяснения одного английского слова другими английскими словами. И этот навык тоже очень важен для того, чтобы научиться говорить более бегло. Пробоина номер два. И, кстати, вторая, мне кажется, по популярности пробоина, идущая сразу после артикля, о которых мы поговорим чуть позже, не в этом видео, это предлоги. I hate <laughs> it's really frustrating. I think prepositions in general they're like shift changers of the English language. you know there's these rules, but the rules have exceptions and that stupid little preposition will show up in all the different you know uses. So they're frustrating, really frustrating. как вы знаете, у каждого или почти каждого английского предлога есть перевод на русский. И наоборот. Ну то есть н это в, он это на, а to это к. Но в 9 случаях из 10 используются эти предлоги в речи вопреки тому, как они переводятся с одного языка на другой. Ну например, мы говорим идти на работу в понедельник по-русски, а по-английски go to work On Monday, то есть идти к работе на понедельник, если мы начнем переводить предлоги. That is what I've been trying to figure out. Поэтому тут мой совет. Если хотите разобраться, как использовать английские предлоги правильно, вообще забудьте, что они как-то переводятся на русский. Вот не переводятся они и все. И что тогда делать? But don't really try to memorize them, learn them in context. So we have like prepositions of place, time, meaning, purpose, right? So start, start there and just look at like one use of four. You know, when it comes up or you're just working with your prepositions in a particular context. And then use the, excuse me, you'll learn the way it's used in that context. То есть, вместо того, чтобы пытаться играть в эту рулетку с переводом, постарайтесь разделить предлоги на категории и разбираться с каждой категорией по одной. Вот, например, есть предлоги времени. Какие предлоги бывают предлогами времени? Разобрались с ними, запомнили, как они используются. Там, конечно, будут исключения. Ну ладно, разобрались. Переходим к предлогам места, потом к предлогам направления. И вот так мы их разбиваем по категориям и лучше запоминаем и меньше ошибаемся, чем когда пытаемся их переводить. That's, And f like feel like действительно really conquered that before you move on to something. Um, and then with prepositions to look at as many example sentences as possible. So context is everything. And that is also my second piece of advice that's gonna be a theme through all of this. It's context, context, context. А когда рассказывал вам, как не путать предлоги времени, рассказал про вот эту вот схемку, что их можно представить как мишень для игры в дартс. И если вы не видели это видео про предлоги, вот здесь опять же будет подсказочка, посмотрите. Анна одобрила. That's Oh, the Окей. Я <laughs> <laughs> okay, забил на то, что предлоги как-то переводятся. Я разделил их по категориям и запомнил в каждой категории, как они используются. Все? Я красавчик? Нет, <laughs> потому что проблем с предлогами, как вы знаете, гораздо, гораздо больше. You get to a level like I have one student and I adore him because he'll come to me with a sentence and he'll say, "What's the difference between, like?" Oh, I wish I had an example he gave me, but he'll make the same sentence and he just changes the preposition from two to four, for example, and it, it's so nuanced and it changes. The sense of the meaning, but we can talk through that. So there'll, there'll get to be, hopefully, be a place in your learning, where you come to things like that, and then that's when you touch base with a native speaker, if you can. Какая разница между I talk to her и I talk with her? Что я делаю, когда мне что-то такое попадается? Часто я гуглю что-то типа talk to versus talk with, и вот оказывается, что talk to — это когда ты говоришь, а человек молчит, то есть типа монолог. А talk with — это когда вы вместе что-то обсуждаете, один другому, а в общем, получается в итоге диалог. Такую информацию я всегда стараюсь искать только на английском, потому что, во-первых, я хочу, чтобы ответы давали носители языка, которые в этих нюансах, ну, побольше понимают явно. Во-вторых, я не хочу, чтобы мне что-то мешал понять перевод. Ну, возвращаясь к английским словарям, я хочу понять разницу вот сразу по-английски, выкидывая. Этот костыль перевода На итоге, кстати, если вы помните, есть целый раздел, в котором можно задавать такие вопросы Главное задать максимально конкретный вопрос, узкий, и дать контекст Мол, какая разница между talk to и talk with и пример I talked to my mom и I talked with my mom Пробой на номер три и я ее очень люблю, потому что это пробоина зияет огромная такая. К сожалению, у многих носителей русского языка в русском это норма сочетаемости слов, они же collocations. And they're related to prepositions. They're related to phrasal verbs. It's it's kind of like the thing that ties everything together. I feel personally that if you can have fun playing with это возвращает нас к тому, что, на мой взгляд, как я уже несколько раз говорил, гораздо полезнее учить не отдельные слова, ну, если это не предметы или какие-то явления, а целые словосочетания или готовые фразы, потому что это позволит нам, помимо всего прочего, собирать предложения быстрее не из 10 кусков, а из 3, не из 10 отдельных слов, а из там 3-4 готовых фраз. И мы будем говорить тогда более бегло The only thing I could say about collocations is to use a good collocation dictionary and just plug in any word, any new word you're using This is the one I use with my students, Oxford Ну вот инновация, например, вот здесь есть наверху прилагательные, которые чаще всего используются с этим словом constant, continuous, successful, cultural, educational, industrial, scientific, technical Technological Design Policy Product Innovation okay. mm, Глагол и innovation In To encourage innovation, to facilitate uh, innovation, to foster innovation То есть тут в принципе есть и прилагательные, которые используются, и глаголы, кстати, to come up with innovation, to introduce innovation, to develop innovation. Еще одна важная штука, которую я обязательно хочу здесь сказать, потому что она реально очень важная. В английском и в русском языке нормы сочетаемости слов разные. Вот это сюрприз. Ну, например, по-английски мы говорим heavy smoker, а по-русски заядлый курильщик, а не тяжелый курильщик, не так ли? По-русски мы говорим «дарить подарки», а по-английски «make presents» или «give presents», но не «present presents». Еще один пример. По-русски мы говорим «встречать Новый год», а по-английски «celebrate New Year», а не «meet New Year». Mm -hmm. То есть мало того, что вот этот перевод с одного языка на другой не дает нам говорить так быстро и свободно, как мы хотим, так он еще и становится причиной большого количества досадных и тупых ошибок, просто потому что слова, которые в одном языке сочетаются прекрасно, в другом языке они сочетаются нифига. Ну и если это видео вам понравилось и было полезно, и вы хотите, чтобы мы с Анной сделали еще одно, а может и два, а может и три, то поставьте лайк, нам будет понятно и приятно, и мы сделаем еще несколько видео на эту тему. И вот здесь появятся сейчас ссылочки на видео про словари и про предлоги, посмотрите их, они ничего. И скоро с вами увидимся, всем пока.